Вот в 2015 году в мой дом пришел священник, чтобы осветить жильем. Я ну, решила показать две комнаты, где он будет работать. Показала одну. И только я ступила вот один шаг в коридор, я упала. Я была в домашних тапочках. Я не бежала. Я не торопилась. Я упала. И очень сильно ушибла левую ногу. Но я решила, что это мне подстроила соседка. Ну, священник выбрал комнату. Молился, делала, что надо. А я стояла, тоже слушала, молилась, очень болела колено. После этого я ставила аппликацию из глины, чтобы снять боль. Аппликация, аппликация действовала два месяца. И все стало нормально. Но прошел ровно год, с тех пор, как мне освещали дом, и заболела левое колено само собой. Оно болело год и пять месяцев. Вот такие были боли. Уже не попадала ни, ни, ни, ни глина, не помогала, никакие заговоры, ничего. И однажды я слушала Кеннета Коплида, который сказал... Вот запишите маленькую молитву. Я верю, что принимаю свое исцеление. Главное слова «верю» – «принимаю». Запишите. И если будете от чего-то читать, то только смотрите на эту бумажку. У меня три позвонка на спине расползлись. Я испытывала сильные боли. Более 800 раз я прочитал вот эти слова. Правда, Кеннет не сказала, как он их считал. Но я прослушала и сказала, я не Кеннет, но попытаюсь. Читала я эту маленькую молитву, не отрываясь от бумажки, 5-7 минут. Легла спать. Утром, когда я проснулась, я дочери говорила, что я не сползла, как обычно, а я встала. Я встала и думаю, что такое, что случилось? И поняла, что у меня нет боли. И с тех пор, уже много лет, боли нет. Потому вот этот 22-23 марта я отмечаю как день рождения моего колена. Мне помогла молитва.